Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка На этот раз из Поднебесной пришла сумка для фото товаров, фотокамер и двух объективов То есть тушка помещается и два объектива Пришла вот в таком варианте, за исключением серого пакета, который я уже вскрыл Здесь ничего интересного нету Внутри находилась вот такая вот упаковка непосредственно этой сумки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 только с ручкой, то есть нету плечевого ремня, только вот такая вот ручка, и внутри у нас еще лежат два отделения, давайте посмотрим, то есть камера у нас как видим помещается, то есть, есть два отделения от под... два объектива, но единственное, то есть я не буду использовать это под камеру, сейчас объясню почему потому что закрывается у нас на замочек и сумка, вернее ручка прикреплена к верху крышки которая отделяет нас, основное отделение от крышки только молнии. если камера не тяжелая, то это более-менее подойдет а если камера достаточно тяжелая и объективы тяжелые то наступит один момент, когда вы будете носить и может случиться, то разойдется молния в этот момент Поэтому камеру я бы как бы поостерегся сюда укладывать Но если у вас небольшие камеры То есть можно это все сюда разместить Но я брал для другого, я брал непосредственно для света Который находится у меня здесь И давайте сейчас его и разместим здесь как видим все прекрасно разместилось все успешно может переноситься так как свет небольшой удобно хранить и доставать и сумки то есть свет фильтры сетевое подключение непосредственно к сети питания вот для этого я и купил данную сумочку которую успешно буду использовать то и вам желаю